Всем привет! С вами Йога Бодрячком, и сегодня мы с вами сделаем короткий, но очень эффективный комплекс для спины. Начинаем с положения корова-кошка. Встаем с вами на коленочке, руки под плечевыми суставами, колени на линии бедер, пальчики ног назад. Мягко делаем вдох, выдох, дыхание у плечами докручиваем движение ушли в кошечку и затем расслабляя спинку легкие круговые движения которая становится все глубже и глубже вокруг плечевых суставов и вокруг бедер. В одну сторону пять раз и в другую. Затем ушли назад, подворачиваем пальчики ног, руки чуть вперед, ноги на ширине бедер. Уходим в собаку мордой вниз, ну а куда без нее. И мягко разминаем спинку с одной пяточки на другую, переносим вес тела, бедра вправо и влево. Вправо и влево. Затем укоренились в этом положении, посмотрели в область пупка. Мягко делаем с вами вдох, собака морды вверх, пальцы ног подвернуты, слегка касаемся бедрами коврика, выдох, пять подходов, вдох, выдох, взгляд докручиваем в пупок, вдох, взгляд за затылок. Выдох, вдох, уходим в собаку, мордой вниз, из этого положения мягко переходим на коленочки, подворачиваем пальчики ног, мягко локотки уводим назад, переходим в положение восьмеричного приветствия, подбородок, грудина, колени руки, ноги и вытягиваем пальчики ног назад, вытягиваем носочки, под, сейчас а, подсобрали ноги, то есть у нас с вами будут приподняты голени наверх, ручки под плечевыми суставами, вес тела не сбрасываем на них, мягко из этого положения, отталкиваясь ручками, приподнимаем себя повыше, выдох. Уложили ноги на коврик. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Мягко уводим ручки назад. То же самое. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, ручки под плечевые суставы, коленочки широко, большие пальчики ног соединили. циклов дыхания у джаи и после этого мягко переходим с вами на коленочки наверх я до сих пор использую подколенник мягко в этом положении если кто уже знаком с практикой 5 тибетцев то вы помните как мы разминаем спину это у нас третья жемчужина и мы мягко делаем под выдох. На вдохе уходим назад, руки на поясницу. Семь раз. Прогибаемся наверх в потолок областью грудины. Локти навстречу друг другу. Остались сзади, локти навстречу друг другу, из этого положения вернулись наверх, и сейчас делаем асну, позу верблюда, вытягиваем пальчики ног назад, техника безопасности, здесь я ее буду проговаривать вслух, ноги на ширине бедер не уже, можно чуть-чуть пошире, Таз выталкиваем вперед, хвостик, наш копчик чуть подскрутили вовнутрь. И у нас получается, что таз находится как бы чуть впереди нашего корпуса. Следующее наше движение – Давайте я покажу сначала облегченный вариант. Пальчики ног подвернуты, таз чуть вперед. Мы мягко на вдохе правую руку опускаем на правое колено, на правую пяточку, таз выталкиваем вперед. И только после того, как мы чувствуем себя в этом положении достаточно устойчиво, делаем то же самое с левой стороны. Голова при этом у нас смотрит в потолок, и мы выталкиваем бедра, корпус вперед, раскрывая область грудины. Более продвинутый, более продвинутый уровень – это пальчики ног вытянутые назад. Как вы видите, сразу более глубокий прогиб становится. Как возвращаемся. Точно так же по одной ручке наверх, таз мягко уводим назад, коленочки чуть пошире, опускаемся вниз. В этом положении сейчас успокаиваем дыхание, также снимаем чрезмерную нагрузку с поясницы. Осталось немного, всего два повторения и будем постепенно заканчивать. мягко поднимаемся наверх, если нужно пользуйтесь подкладочкой под колени и сейчас выбирайте свой вариант или пальчики подвернутые, или вытянуты назад, основное вы подкручиваем хвостик копчик или хвостик под себя, таз чуть больше вперед, за счет этого мы с вами а, а, делаем а, положение для нашей поясницы более безопасным, на вдохе мягко рука на правую пяточку, на левую пяточку выталкиваем корпус вперед, грудина стремится в потолок, взгляд в потолок, дышим дыханием уджая. Три цикла. Мягко. Одну ручку наверх, вторую ушли назад. Расслабляем поясничку, опускаем бедра на пятки. мягко поднимаемся наверх, третье повторение, готовимся, дышим дыханием уджай. пяточки, ноги или в положении пальчики ног назад или подвернуты, выбирайте максимально комфортный для вас вариант, вначале я рекомендую все-таки подворачивать пальчики ног, чтобы пятки находились ближе к вам, подкручиваем хвостик, вдох, Приземлились на одну пяточку, на вторую. Выталкиваем корпус вперед. И для тех, кто только первый, второй, третий раз делает, возвращаемся так же, как и раньше. Для продолжающих вариантов таз опускаем вниз на пятки, выдох. На вдохе выталкиваем корпус вперед три раза Выдох, вдох, выдох, вдох. И возвращаемся наверх и мягко уходим назад. Семь циклов дыхания у джаи. И завершающее положение, опять мягко на коленочках, с выдохом, корова, на вдохе, кошка, выдох, корова, на вдохе, кошка, выдох, корова, на вдохе, кошка. Подвернули пальчики ног, руки чуть вперед и расслабляемся в собаке мордой вниз. Восстанавливаем ощущения во всем нашем теле. Подворачиваем взгляд в сторону попка под одну подмышку, под другую. Посмотрели между ладонями. И я рекомендую после этого ложиться в шавасану. Обязательно отдыхать. Укладывайтесь поудобнее. Обязательно расслабляйте руки, ноги, область, пояснички. Для того, чтобы ее расслабить глубже, перед шавасаной подсоберите коленочки к себе. Лежа коленочки к животу. И затем уже мягко расслабляйте ваши конечности в сторону. Ощущайте, как распределяется энергия по всему вашему телу. Осознайте ощущения вашего тела и наслаждайтесь правильным расслаблением после правильного напряжения. Ставьте лайк под видео, оставляйте ваши вопросы, комментарии, я с радостью отвечу на все ваши вопросы.